Но, конечно, есть там и те, кто химичит. Это меньше стресса, меньше кортизола, как бы вера она тоже вытаскивает. А потом забухал, и жизнь провалилась. Есть такие три вещи, которые к тренировкам как бы ведут. Они предпочитают не видеть, что они много лет потребляли какое-то дерьмецо. Происходит адаптация. Набрать мышечную массу, увеличить свои показатели, как им тренироваться. Так вот, этим людям я бы посоветовал, фармакология это сильнодействующие вещества. Я бы мог бы стать большим крупным химиком. Ну, конечно, есть там и те, кто химичит. Но в отличие от тяжелой, допустим, атлетики или там пауэрлифтинги, в стритлифтинге, поскольку задействован собственный вес тела в том числе, есть возможность хорошо выступать и натуральным атлетом. Угу. Да. Такой вопрос, больше, наверное, мнение. Вот на своем канале и, в принципе, по жизни я стараюсь пропагандировать людям то, что... Очень много зависит от наших мыслей, от мозга. Uh -huh. Допустим, то же самый прогресс тренировков И когда знаешь, мне честно, часто говорят розовый мир, так называемый. Когда я вижу все-таки через розовые очки, uh -huh. и там позитив, лук, и все такое. Мне кажется, вот лично я уверен, даже не то, что кажется, что это помогает и в тренировках, и, в принципе, по жизни. Потому что, если, допустим, брать те же самые тренировки, это меньше стресса, меньше кортизола, как бы вера, она тоже вытаскивает. И даже тот же самый эффект плацебо как в какой-то степени срабатывает. Вот как ты думаешь, насколько это важно, именно вот такие розовые щи какие-то иметь в своем роде? Ну, я бы здесь отличал все-таки то, что говорят люди, и то, что есть по факту. Часто люди любят приравнивать они идентичные вещи они говорят вот это и это одинаково на самом деле это не одинаковые вещи реально бывают розовые очки и это негативное состояние сознания это когда человек себя в чем-то обманывает он как бы ничего не умеет по факту он стремится только на эмоциях угу. и все но есть такая вещь как позитивное мышление вот, как как это не есть розовые очки это ну, разные вещи возможно в чем-то есть совпадение маленькое, знаешь одно на одно наложилось и слегка общее, а так все-таки разное. Когда человек позитивен, когда он настроен на то, что любая ошибка, которую он сделает, это ничего страшного, стал пошел дальше, сколько бы ошибок не было, то это не розовые очки. Человек просто понимает правильную линию жизни он не из тех кто ошибся а потом забухал и жизнь провалилась либо ошибся и он начал ныть до конца жизни что ему не везет да и он провалился это образ мышления и он не имеет отношения к глупым розовым очкам так что все прекрасно замечательно это помогает жить негативное мышление нас угнетает оно вырабатывает постоянно повышенные дозы Гормонов стресса это, это... Да, и человек ничего не получается Он сам себя своими мыслями загоняет Извините за выражение, в жопу А когда у человека мысли позитивные Чтобы не случилось И он, чтобы не случилось, вот, видит цель И идет, его немножко шатнуло Шатнуло влево, шатнуло вправо Но он идет и улыбается У него, по-любому, рано или поздно Все получится В контексте тренировок, насколько важно Это имеет значение Именно в плане прогрессии да, классно, большое значение Я же говорю, плохие мысли вырабатывают э, гормоны стресса Гормоны стресса очень сильно замедляют восстановление да. Когда ты позитивен, у тебя по минимуму гормонов стресса Ты лучше восстанавливаешься, у тебя лучше результаты А самое, самое важное, кстати, в тренировках э, Есть такие три вещи, которые к тренировкам как бы ведут Первое – это нравится, удовольствие от нагрузки, от пота. Это самое высшее. Такие люди достигают больше всего. Второе – люди, которые стремятся к медалям, к первому месту, к, чему? к результату в цифре. Это тоже неплохо, но это хуже первого. И здесь тоже могут быть высокие результаты, но и много разочарований, и негатива, и может быть срыв. И третий вариант – это человек себя заставляет. Надо модно вот это самый плохой вариант ненадежный и 99 процентов сливаются так что я рекомендую всем не знаю как это возможно или нет если нет изначально настроиться на первую волну я потею я пыхчу, я себя преодолеваю я молодец потому что вот эти бухают вон там а я работаю над собой и мне кайф от того что сегодня я сделал лучший сет с большим весом больше повторений и так далее так. Теперь надо немного о тренировках Также, помимо вот этого позитивного мышления, я также убежден, что в тренировках огромную часть играет здоровый образ жизни Как раз таки, возможно, могу верить себе, опять-таки И я сам лично стараюсь соблюдать по максимуму все это То есть, просто, я не знаю, съел первый бургер в Москве, буквально и люди, знаешь, пишут то, что да, там фигня фастфуд, ничего не влияет, как, там, как ты наберешь на чистой еде, все это не еда, а форма, вообще что-то себе напридумывал. Я говорю, ребят, вот просто попробуйте, там хотя бы год, два года на долгосрок. Там понятно, что там за месяц ничего особо не изменится. Но насколько ты считаешь важным, вот, допустим, по процентному соотношению именно здоровый образ жизни, здоровый организм для прогрессии. Я всегда, когда думаю о здоровой пище, я ее вот как бы связываю не сколько с прогрессом в зале, сколько с здоровьем. Ну, вот Потому что здоровье – это ценнейший ресурс, который многие люди не ценят. Потом они заболевают, и они считают, что это случайно. Они предпочитают не видеть, что они много лет потребляли какое-то дерьмецо это не повлияло, это у меня гены там или еще что-то. Перекладываете что Придум... Да, перек... не, не могут взять на себя ответственность. А, почему важно для результата в зале правильно питаться? Здесь дело даже не в килокалориях, не в белках, не в жирах, углеводах, потому что вот типа в плохой еде есть вот, вот тут да, жиры, да, тут да, белки, да, и в хорошей. Типа какая разница? На да. самом деле не так, когда потребляешь постоянно плохую еду. Во-первых, ты не добираешь как правило, в очень большом процентном случае микроэлементы, витамины, какие-то вот такие вещества, которые важны для прогресса. Во-вторых, ты губишь органы на внутреннее плохой едой, кровеносную систему, ну, органы пищеварения. Соответственно, метаболизм уже не тот. Они там не, не протекает все в этой лаборатории под названием организм, так как надо, чтобы максимально ты быстро восстанавливался, чтобы у тебя максимально крепкие связки, суставы были, чтобы нигде не сломалось, не порвалось. Восстанавливаешься, у тебя бодрый организм изнутри, он. Здоровый. Соответственно, это, я думаю, это сомнений не вызывает. Yeah. Этот организм более приспособлен для тяжелых нагрузок и для большего вот потолка прогресса. Ну и по-доброму жизни не только питание, я имею в виду тот же самый сон, регулярный именно сон, режим. Чтобы все... А вот такие вещи важны, кроме питания еще, это да, высыпаться, по ночам не шляться, не иметь вредных привычек, не бухать, не курить. И не загоняться негативными мыслями, потому что это тоже, это, во-первых, приводит часто к вредным привычкам бухать и курить, негативщина в голове. А во-вторых, тот же кортизол постоянно вырабатывается, когда человек нагнетает у себя в голове. Так что питайтесь правильно, господа. И, кстати, некоторые думают, что фастфуд – это вкусно, а здоровая еда – это невкусно. <свечный> что им нужно сделать? Мой совет. У меня жена замечательно готовит, мне повезло. Легко говорить, <свечный> да? Ладно. Совет такой. Пока вы едите кучу... До... Ну, я приведу, приведу такой час, например. Вот вам нравится соленое. Много соли – это вредно. Пока вы едите сильно соленое, чуть не досолишь, кажется... Недосоленное, дайте мне больше соли Нужно заставить себя Нужно серьезно сократить количество соли И что вы заметите Через месяц то, что вы раньше ели вам казалось как раз вот так посолено Вы уже будете плеваться Фу, кто пересолил Происходит адаптация И так происходит адаптация к любым продуктам Пока вот, грубо говоря, сидишь на говне в виде фастфуда Тебе кажется, что фастфуд вкусный Но если ты нормально попитаешься Даже себя где-то поза Оставляешь вот, вот в хорошей еде покрутишься месяц хотя бы, то тебе фастфуда уже не будет так хотеться. А опять же, конечно, важно какая хорошая еда. Это не только брокколи и конечно, все. Да. да, там есть большое разнообразие. Просто люди часто не заморачиваются разнообразием, и им кажется, и да, и они не умеют это готовить зачастую. И поэтому они сразу так с говорят, что это невкусно для лохов. Не, ну, ради бога, если не хотите. Я, я лучше буду вот таким лохом и в 38 бить свои рекорды и молоденько выглядеть, чем быть, как некоторые, крутышом с бургером во рту, но крутышом только на словах. Да. Mm -hmm. Андрей, как атлет с 32-летним стажем, что бы ты мог посоветовать новичкам, которые только хотят... вот прийти в фитнес-индустрию, скажем, возможно, набрать мышечную массу, увеличить свои показатели, как им тренироваться вот, в первый год. Какие-то, может быть, основные принципы именно для новичков. Основные принципы не гнать лошадей. Если человек занимается без использования допинга если он загорелся использовать допинг пойти в тренерство и там монетизироваться как-то выступать по бодибилдингу и так далее он выбрал химический путь то наверное я советов давать не буду потому что я уверен этот человек может заниматься чуть ли не каждый день и он себе не навредит там препараты навредят его здоровью но не сами тренировки а вот если человек решил заниматься натурально ну скажем так быть физкультурникам как я то есть можно есть такие и тренера в залах есть которые натуралы как бы они там не здоровые не качки но у них клиентов порой больше чем у качков здесь важно уметь хорошо говорить быть грамотным так вот этим людям я бы посоветовал не гнаться за теми кто на фарме не тренироваться каждый день не пытаться там даже через день там, куча подходов в отказ, куча упражнений на каждую мышечную группу по три 4 упражнения, по четыре подхода в каждом упражнении, да и так далее. И люди часто вот эти верят новички, что чем чаще, чем больше я там прорабатываю, они называют это прорабатываемым. В общем, мой совет новичкам, которые занимаются на турах и планируют э, прийти к тренерству, допустим. И достичь каких-то результатов, добраться до потолка своего силового. Тренироваться не часто и не в большом объеме. Иначе все это приведет к перетренированности, по крайней мере, локальной, мышечных группах. То есть, не будет прогресса, это не более двух силовых тренировок в неделю Возможно вот так расписать программу Совсем экономично на каждую тренировку Что три раза в неделю Но это вот прям максимум а Лучше два раза в неделю Три базовых упражнения за тренировку И если нужно для души одно-два Каких-то изолирующих Но это для души, это уже не даст Прогресса в росте мышц, в росте силовых Ничего не даст И количество подходов один-два за упражнения рабочих, то есть, которые в отказ. Я не считаю тех, которые разгоночные, разминочные. Вот, количество упражнений я искал, количество подходов я сказал. И тренировка там должна занимать без разминок в районе максимум 70 минут. Да. Чисто-силовая часть. Да, силовая часть Сосредоточиться на минимуме самых главных упражнений А это, как правило, подтягивание с весом, любым хватом Отжимания на брусьях, э, там, таким хватом, либо таким, в зависимости, что больше нужно Грудные или трицепс Возможно, отжимание с весом на ногах, вот так, за спиной, когда у тебя mm -hmm. платформа Возможны подъемы штанги на бицепс, хоть это уже не совсем база, но это куда ни шло еще Становая тяга, классика либо сумо, присед фронтальный, либо классический, либо хотя бы в какой-нибудь смите или в гаке Хотя бы тяги штанги в наклоне, либо тяги поочередно гантели в наклоне ну вот, наверное, это основная база А, и что-нибудь для плеч Либо там армейские жимы, либо там вот Тяги двух гантелей Либо тя тяги вот так штанги Широких подъем подъема локтей я называю Вот основных упражнений Их максимум 8 На них сосредоточиться и все будет Если будете распыляться на мелочи Разгибашки, сгибашки, отводяшки В тренажерах пекдеки, шмекдеки То, к сожалению, просто будьте Своими руками Воздух разрезать и все без У меня, кстати, тоже был самый мощный прогрессивный, когда я сконцентрировался, прям буквально там на 6 упражнениях, как раз вот то, что ты назвал. Да? Так. Вот, наверное, один из самых таких ключевых вопросов фармакологии. Mm -hmm. Так. Лично, в принципе, для себя мне уже все понятно, как бы я для себя уяснил, но так как я очень хотел, чтобы интервью было максимально полезным, mm -hmm. расскажи, пожалуйста. Почему не стоит заниматься вот этой вот всякой дичью, особенно на начальных этапах, когда человек в принципе не совсем понимает, зачем это нужно uh -huh. и, ну и в принципе потом. Ну что ж, фармакология – это сильнодействующие вещества, они не зря запрещены в применении и без рецепта вы их не можете купить, если как бы по закону. Хотя закон нарушается направо и налево, я как понял, особо людей не преследует. То есть вы должны понимать, что проведены тысячи исследований, учеными это не зря так запретили. Как бы я не мастер разбираться, какой там препарат, на что влияет, отвалятся почки, печень, будет ранее инсульт. Пульт, инфаркт и так далее как говорят от стероидов никто не умирает от водки и от курения тоже никто не умирает очень очень редко передоз там или очень плохое спиртное человек напился и умер до да? умирают от болезней и недугов в результате многолетнего использования либо много, ну, фармакологии либо также это касается и курения и спиртного это все одинаково это все из одной и той же оперы развиваются какие-то заболевания недуги потом раз ранние инфаркт ранний инсульт там слег в больничку там печень почки желудок поджелудочная с сосудами как правило куча проблем и естественно с по эндокринке тоже проблемы Поэтому как бы, вы должны понимать, чем вы рискуете. Естественно, я кому никому не рекомендую этим заниматься. Есть единственная часть такая очень узкая профессионалов, которых я, в принципе, могу понять. Спортсмены, которые выступают на Олимпийских играх, там, тяжелоатлеты, вот самые топовые там, пауэрлифтеры. Вот когда человек занимается в натураху, да, и он э, видит, что у него очень высокий результат. В принципе, он может пойти в профи, и его движение будет туда оправдано. Вот если бы я захотел, да, я бы мог бы стать большим крупным и огромные веса поднимать но это был бы уже не я я был бы уже не физкультурник я был бы каким-то конем с риском огромным для здоровья и я бы сразу постарел бы я бы так не выглядел как сейчас но зато я бы там это того как бы э, выбор у вот человека у которого высокий натуральный результат есть хочешь иди в профессионалы если человек не хочет идти в профессионалы и там становиться чемпионом а у него просто так комплекс неполноценности, ему кажется, что он мал, что у него бицепса не хватает, форма хорошая как бы есть, бицепса не хватает, ой, вон какой здоровый качок, а у меня не такие грудные, как у него, и садится на фарму, не выступает, или даже пару раз выступил, но не ради профи, чтобы быть, да, и зарабатывать, то этот человек, на мой взгляд, глуп. Таких очень много, они вот просто, чтобы, рас, я это называю, распетушиться, раскачаться, потом руки вот так, и вроде взрослые люди, я понимаю, еще подросток, 30, допустим, лет, он его там раздуло, и он ходит такой, типа, крутой. Я понимаю, насколько он внутри закомплексован. То есть ты ради того, чтобы вот так ходить, ты не пошел в профи. Ни на Олимпийских играх, ни на чемпионат мира. Ты просто ради того, чтобы так ходил, вкалываешь себя, ты офигенно рискуешь здоровьем, ты можешь умереть на лет 40 раньше, чем тебе положено, да, и ты вот этим занимаешься. Это человек реально без головы, и таких много. Конечно же, я таким бредом не рекомендую заниматься, но, опять же, профессионалов я не осуждаю. Это их выбор, ради бога. Вы рискуете, видимо, есть э, та высокая цель, ради которой вы рискуете. Пожалуйста. Ну и все-таки, наверное, это временно в любом случае. А еще, конечно, они же сливаются постоянно. Вот да. а, огромный кайф, когда ты всегда одинаковый. Да. Вот ты а, через месяц, через год, через три месяца, три месяца назад ты всегда одинаковый плюс-минус чуть-чуть и ничем Все не рискуешь. Свои. Да. И у тебя всегда есть шанс немного улучшаться, пусть это медленно, но зато у тебя постоянно твой результат. А у этих ребят, у них подготовки к соревнованиям. Подготовился, вышел, крутой, через два месяца никто его не видит, он где-то прячется носит толстовки, как только он начинает там сушиться, он снова раздевается, он снова типа крутой. И я знаю с некоторыми общался с такими людьми, они говорят, что реально, когда они на ПКТ после курсовой терапии сдуваются, у них очень сильно меняется психологическое состояние, у них врубается жесткий комплекс неполноценности, они чувствуют себя неловко, ну, скажем так, это как наркотическая ломка, ну, да, только не на физическом уровне, а на психологическом. На, хотя, наверное, там и физическом тоже. И на физическом, наверное, тоже, но в основном психологическом. Вот это люди, которые вот постоянно туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Вместо того, чтобы быть постоянным. Опять же, для профи оно только так и может быть. Им же нужны периоды без химии, иначе они грохнут свое здоровье уже там 35 и в деревянный макинтош. Да? Но тем, кто вот просто вот так ходить, как я говорю, то я не знаю, друзья. По-моему, ваша жизнь, даже если вы это не осознаете, стоит намного больше, чем вот это. Это вот то, что очень сильно хотелось осветить. И я надеюсь, что многие задумаются над этим. Очень надеюсь. Да, пускай бы задумались, потому что сейчас настолько доступно это все стало. В годы, когда я начинал заниматься, я даже не знал, что протеин – это не химия. Я думал, что там какие-то протеины, тут слово слышал, что это химия. И тогда химия, если и была, то в каких-то секциях. По пауэрлифтингу, по бодибилдингу, где-то в узких кругах, в отдельных залах. Залов почти не было, да? Mm -hmm. Сейчас каждый школьник имеет выход на блогеров, которые рекламируют yeah. химло. И только там что, через карточку оплатить, и им пришлют. Все, сейчас доступ такой, что сейчас конкретно должна быть антипропаганда. Кое я и занимаюсь. Так. Mm -hmm. так. Как раз тоже фармакология немного продолжим тему. Mm -hmm. Как относишься к применению фармакологии в очень низких дозировках для увеличения качества и продолжительности жизни? Например, там те же самые 60 лет, кто-то говорит там, 50 Вот сегодня даже ко мне энекленово подошел, когда я оставлял эти вопросы, посмотрел. Mm -hmm. Говорит: вот даже после 25 уже там, организм начинает стареть, и есть как бы стимул, причина для того, чтобы это сделать. То есть там, он сказал, yeah. что дозировки там самые, там, там минимальные, конечно же, не для спорта а чисто для здоровья. Что ну, давай эту тему еще к ГЗТ. Я отношусь отрицательно. Объясню, почему. Во-первых, это бизнес для фармацевтов. Я не знаю, знают люди или нет, но три самые раскрученные отрасли в мире, которые приносят колоссальные бабки. Это порно, оружие, это даже больше, чем наркотики. И фармацевтика. Я не помню, что на каком месте. По-моему, даже фармацевтика обгоняет оружие в мире. Да? Это огромный бизнес. Им всем промывают мозги, этим докторам, врачам. Они имеют свои доли. Их клиники, их бизнесы имеют доли. И им выгодно продвигать идеи, что мы все стареем. Мы так все быстро стареем. 25 лет – это вообще шок для меня, если честно, такое слышать. Здесь есть доля правды, я сейчас объясню. Но… Они заинтересованы. Вы должны это понимать. Протолкнуть как можно больше фармацевтических средств, лекарств, любых, бизнес. Следующий момент. ГЗТ, вот эта гормонозаместительная терапия, это, борьба, как бы это не решение проблемы, а попытка уменьшить последствия возникаемых проблем в результате неправильного образа жизни. То есть... Если ты живешь как попало, то в 25 лет ты действительно можешь быть мешок. Если ты, как мы про студенчество говорили, в студенческие годы даже со школьных лет уже начал бухать, курить, гулять, все студенческие годы пробухал, прокурил, прогулял, просидел под компом, к 25 годам соответствующим образом организм твой поймет, что как бы тебе большинство функций организма и не нужны для того, чтобы быть физически сильным, выносливым, многие гормоны тебе там не нужны в таких количествах. Зачем? Ты 10 лет подряд уже курил, бухал и сидел с жопой на лавке, пил пиво, да? 25 лет ты действительно, извините, выражение, можешь быть говном. И таких много, кто ведет такой образ жизни. И врачи действительно отчасти не врут, что к ним приходят, и они видят, что люди доводят себя до такого состояния. А потом начинается, я свою гормоналку убил во-первых, много сейчас людей, которые стали потреблять фарму, она широкодоступна они убивают свою гормоналку и без ГЗТ они уже не могут существовать. Все, их эндокринка полетела. Известный. Да, с одной стороны. С другой стороны, гормоналку могут убивать также люди сидячим, я уже это объяснил, сидячим образом жизни, yes. в купе с пивасом, в купе с курением и с бесконечными стрессами, накрутка в голове, да? И они себя убивают. Если они себя убили вот так, как бы да, ты уже больной человек, для тебя ГЗТ, но если человек себя не убил, а ему врачи ради распространения ГЗТ и вот этих продажи средств начинают проталкивать эту теорию, идею, то это бред, потому что нет такого возраста на самом деле, когда тебе понадобятся гормоны, если ты ведешь правильный образ жизни, как вели его наши деды они в деревнях раньше работали плуги таскали там до самой смерти вот э, дед практически любой раньше в деревне вот ему 70 лет допустим он ходит с плугом он носит солому огромный пук на спине там солома он там грузит сено там на сеновал, вот ну там по пол пуда сена на виллы и загружает да, я таких дедов очень много видел крепкие, жилистый здоровы да по какой-то там болезни которую никак не спасет ГЗТ, он там 80 лет там что-то сосудом не знаю инфаркт и так далее он может умереть но практически до самой смерти он вот такой и ему не нужны ваши вот эти газеты у него там все нормально с гормоналкой а кто убил, ну так ладно, давайте тогда рекламировать плохой образ жизни, чтобы все убивали свою гормоналку и здоровье, а потом будем всем толкать медицинские препараты как спасение. Я вижу вот взаимосвязь фармацевтики и пропаганды вредного образа жизни. Ну, мы живем один раз, нужно все делать плохое, все равно нас потом препараты спасут. Не знаю, по-моему, более глупого отношения к своему телу и здоровью не существует. Все, спасибо большое. Короче, если ты болен, тебе уже поздно думать о здоровом образе жизни, иди на ГЗТ. Если ты не больной, давай переходи на здоровый образ жизни, и многое исправится, многое исправится. И физически, и внутри, что касается здоровья. И ментально все-таки. И ментально, подбаду. да. Постоянно здоровье. Так, а если ты свой канал начинал именно с пропаганды натурального бодибилдинга, я помню первое видео, mm -hmm. на ниже же самок только познакомился, то о чем твой канал сейчас, в большей степени наверное, скажем так? Ну, скажем так, темы-то поисчерпались прилично. Сейчас я, наверное, прогрессирую где-то в своих мыслях, были у меня видео, где я говорил определенные моменты, а потом приходил к тому, что все-таки я где-то ошибался. Uh -huh. Как и все люди ошибались, я тоже ошибался. Где-то на меня что-то повлияло, где-то лишнее посоветовал, лишний подход сделать, лишнее упражнение. Такое тоже есть. То есть, поскольку я развиваюсь, соответственно, информация обновляется в какой то мере. Но по большому счету смысл э, канала э, созидательный. Есть каналы разрушительные, там где хи-хи, ха, ха пошлятина, ну там ну, я бы привел пример, ну допустим Варгунин или там Дневник Хача, я не смотрю этот канал, но я знаю, что там миллионы просмотров, mm -hmm. это разрушение, какие-то драки, кого-то оскорбить и в людях, особенно в молодых, в них вот этот, не знаю, вот эта жилка разрушительная сидит, саморазрушение. Отсюда бухать, курить, кого-то побить, на ком-то самоутвердиться, кого-то оскорбить. Да? И вот это все поддерживает. И у них вот эту теневую сторону их психики. И развивает ее дальше. Это негативное влияние на общество. У меня, вот ты спросил про канал, у меня жажда противостоять вот этому. Позитивное влияние. Даже если я теряю в хайпе, если б я там драка, давай там с кем-то, или если бы я там начал э, зарубаться с кем-то в поедании бургеров на скорость это смотрит очень много но это нездоровый образ жизни это плохой пример это саморазрушение и тупость э, я теряю в хайпе но я созидаю я хочу чтобы люди чему-то учились вот я допустим прогрессирую мне 38 лет я где-то прогрессирую в чем-то показываю свои силовые результаты ради мотивации кто-то говорит зачем нам сколько ты поднял но многих это мотивирует они понимают сколько мне лет они видят, что я на что-то способен, и я делаю дальнейшие шаги, их это мотивирует, они тоже мотивируются и идут вперед Второе – это информация теоретическая там, по тренировкам, по питанию, по психологии Информация теоретическая, все созидательное И третье – это техники упражнений Техники упражнений, как что выполнять, чтобы не травмироваться и так далее. И к первому, там, нет, да, к первому, кроме силовых моих, моих стремлений к цифрам каким-то я еще бы назвал там зарубы всякие то есть я понимаю все таки людям драйв тоже нужен поэтому и в зарубах нужно поучаствовать и тем более мне это нравится все вот такие знаешь несколько направлений все но все они созидательные. и э, ни в коем случае я не хочу влазить в вот это в разрушение тупость глупость ради хайпа mm -hmm. так что друзья те кто до сих пор не подписан на его канал это просто клад информации, действительно очень всего много Обязательно это сделайте, ссылочка в описании Да, друзья, учитесь, учитесь, потому что многие из вас, особенно молодые, считают, что созидание это скучно А потом вырастают до определенного возраста и понимают, сколько они наломали дров Лучше сразу Да, лучше сразу Даже если вам что-то кажется скучным и грустным, и невеселым, это же не интересно. Сидит там, рассказывает, как бицепс скачать. Даже не бицепс скачать, а как там питаться или как правильно жить. Не, я лучше вот тут сейчас, кто кому в морду ударит, я посмотрю. И у вас такое развитие потом будет. Вы достигнете такого вот э, уровня, что до конца жизни будете думать, кого ударить в морду. И все. Так, идем дальше. Уже больше половины, почти финал. Вопрос от друга Смотри, веришь ли ты В генетический предел, что его можно достичь За свою жизнь? Нет, я считаю, что 100% нельзя достичь Но э, мы можем принять генетический предел За 95% примерно И его, наверное, достичь можно 90-95% я думаю, достичь можно И это такой наш будет не гипотетический, а реальный предел. Он есть. Ты, когда его достигаешь, как бы ты вокруг да около него будешь. Чуть-чуть назад, чуть-чуть вперед. Знаешь, как точка, и вокруг этой точки на резинке вот вращается. Или, я не знаю, или как электрон вокруг ядра атома вращается. Да? Вот так ты вокруг этой точки тоже вращаешься. И да, она вот такая, ее точно определить нельзя цифрой какой-то. Но она есть. Но 100% не достичь, я считаю. Так, нельзя создать такие условия, чтобы 100% было. Генетический предел именно в плане мышечного развития, в плане силовых показателей. Да, это же да. разные все-таки. Нет, это одно и то же. Ну, смотри, допустим, по силовым показателям человек же может хотя бы там чуть-чуть там 100. 400-500 грамм, так, расти, расти, расти. А, Дмитрий, жарящий, а, ну, а это будет выражаться он. в мышцах, в миллиграммах прирученных мышцах. Ты <сосcoughs> просто <сосcoughs> от этого следить не можешь, А следишь. То есть, человек уже ну, перестал прогрессировать вес один и тот же, но если вы показатели, все-таки, там, шаг за шагом, там за два года, но сколько-то растут, То есть, потихоньку, там, так, мне кажется, что можно все-таки дальше, дальше расти. Не знаю именно по силам, показателям, по мышцам, понятно? Но что, мышцы есть. без этого... Ну, мышцы, конечно, не всегда 100% коррелируется с ростом силы сила может за счет техники увеличиться. там допустим мост в жиме сделал увеличился вес соответственно но просто ты амплитуду сократил также нейромышечные связи то есть за годы ты можешь выработать так способность свою включать больше одновременно мышечных волокон то есть ты как бы концентрируешься больше это да есть такое но если ты спортсмен очень опытный, ты много лет тренируешься, концентрация дальнейшая уже не работает. Ты догнал концентрацию, вот эту способность на максимум, дальше только за счет роста мышцы можешь увеличить силовые. Опять же, ты говоришь, там, ну, 5 кило там ты добавил, Жими. На росте мышц это не скажется не потому, что это не сказалось. Ты просто это глазом не видишь. Потому что там достаточно, ну, не знаю, где-то какие-то... 20 грамм мышц, которые ты не измеришь, и они могут тебе без именно когда они в грудных приросли а там жим плюс 5 килограмм но такое вот я не верю что мышцы остановились в росте и ты уже давний атлет не новичок и ты продолжаешь прогрессировать как-то выцарапаешь а вес никак не добавляется по крайней мере вес мышц твоего тела в это я не верю все-таки наверное очень хочешь сказать что генетически вот этого предела не достичь там спустя 5 лет тренировок? Нет, 5 лет не а, хватит. Многие говорят, там, вот я 3 года тренируюсь, уже все, генетический предел достиг. Конечно, и... до первого плато дошел. А да, да, да. Человек ищет, как правило, оправдание, либо чтобы слиться, либо чтобы поскорее перелезть на фарм. Mm. Вот. А, хорошо, если генетический потолок будет достигнут за 10 лет. Ну, вот это, 95%. 10 лет я еще поверю. И то это, как бы, из этих 10 лет Желательно, чтобы как можно меньше ошибок было, которые тормозили... Это условия хорошие, что? Да, медитres... да. Окей. Какой, в принципе, вот ты говорил про объем работы, все-таки на тренировку, как думаешь, как вот этот объем работы измерить? Все-таки у нас же не существует никаких таких точных цифр. Вот столько там по процентам, да, и все, ни больше, ни меньше. Вот это такое размытое понятие, о котором очень много сейчас ведут. Всяких речей, да, но угу. по факту же, как вот это все ощутить на себе? Ощутить следующим образом: если вы атлет натуральный, вы должны уходить с тренировки с желанием тренироваться еще. Если вы как бы сделали 3-4 упражнения базовых, там 1-2 рабочих подхода. Вам кажется, блин, что за программа, я хочу еще что-нибудь поделать Значит, вы сделали все правильно Потому что самое важное, на что нужно ориентироваться За тренировку Должно быть хотя бы, вот за целую тренировку, хотя бы три реально подхода, в которых вы выложились И если вы в этих подходах показали результат лучше, который был у вас до сели Допустим, был там присед 100 на 8, вы сделали сегодня 100 на 9 один подход вот этот, он уже формирует прогресс в росте мышц ног Один, больше не надо Либо вы взяли новый вес, но на прежнее количество повторов 105 на 8, даже на 7 То есть вы уже сделали по ногам то, что требовалось Там пожиму вы такое же сделали Какой-то один подход, ну я повторюсь, максимум два И таких подходов минимум, вы не устали Но вы чувствуете, что вы сделали прогресс все, это уже формирует э, шажочек, шаг за шагом ваш общий прогресс, который будет по сечению более длительного периода А уходить вы должны не напампившись, как некоторые Я ухожу с тренировки, я же не напампился Я должен в раздевалку прийти, да, и чтобы под зеркалом стать, я напамплены. И для этого люди начинают долбить дропсеты, суперсеты, они закисляют мышцы излишне как минимум, это будет впустую Ты закисился, ты запампился, памп весь уйдет и все А как максимум, ты будешь мешать Более быстрому восстановлению Потому что чем больше ты закисяешься делаешь больше работы Тем больше тебе потом надо восстанавливаться Я сам в жизни делал такие глупости Тоже думал, что чем больше закачался Проработал, напампился, это лучше То есть, пока я осознал, что это не так Пока я не избавился от этого я очень много времени потерял что Не закисляйтесь, не запампливайтесь Не там, задрачивайтесь с этими бесконечными упражнениями Изоляциями, и не прокачал еще эту головку трицепса И эту головку плеча и так далее Уходите с тренировки голодным Но сделав основную работу по рекордным подходам Бывает нет рекордных подходов, но хотя бы вот такие, как были, повторить, угу. потому что не всегда будут рекордные. Но если есть хотя бы один рекордный подход, и вы не новичок, за тренировку, это вообще супер, радуйтесь. Я помню, у тебя была такая теория в тренировках, что последний подход делать пампом. это, по-моему, года два назад. Да, опять же, я, это был как эксперимент. Угу. А, а. Да, я отошел. Теперь я могу заявить, что с точки зрения роста мышц силы это абсолютно бесполезно. С точки зрения, а я для чего делал? Для выносливости мышечной группы. То есть, я, я прорабатывал на силу, на рост, ну, гипертрофия и сила это очень угу. сильно взаимосвязано. По крайней мере, у натуральных атлет. Химики там могут просто руки сгибать, у них растет. Они сами об этом говорят. Потом я подумал, что лучше делать на выносливость последний подход. Как я от этого ушел, я просто убрал, а в конце тренировки стал делать какие-то кроссфит-комплексы. Но в принципе, если вы в конце не делаете какой-то кроссфит-комплекс, то вы можете делать этот многоповторный подход на выносливость. На выносливость. То есть это будет равноценно приблизительно? Если, допустим, в каждой мышечной группе сделать это такую... Приблизительно да. Но я предпочитаю это вынести в конец тренировки. И там уже, это опять же, не в изоляции напампливаться, да, как многоповторка. Я вообще изоляцию не делаю уже два года вообще. А именно в каких-то базовых движениях кроссфитовских прокачать свою выносливость отдельно и все. Если вы не озабочены выносливостью, вам вот этот высокоповторный подход вообще не нужен. С точки зрения роста силы и мышечной массы, ноль, ноль эффекта. Это я проверял как на себе, мои братья проверяли, а 10 лет я уже тренер, много проверял уже, много на ком и просто месяцами там делаешь это потом дай-ка уберем не делаешь ну как бы ноль движения а вот когда силовые растут тогда и вес на весах растет ну конечно при соответствующей жировой прослойке потому что бывает силовые выросли стал, кубик, стали кубики пресса видны жира немного ушло вес как бы один и тот же а ты видишь что человек выглядит крупнее поменялась композиция меньше жира больше мышц